Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и сегодня будет очень короткий видосик по поводу Т-34 Falcon. Я просто хочу сделать следующее. Я снимал буквально сегодня... Фалкончика делал на него обзор И вот здесь вот вверху В конце видоса я обязательно Выложу ссылочку на обзор этого танка Сейчас же я хочу Сделать следующее Я установил амуницию на нем Это тот же самый аккаунт, ребят На котором я делал обзор Просто потому что Фалкон есть на всех Моих аккаунтах, единственная разница Заключается в том, что на каждом аккаунте По-своему прокачан экипаж Да, там дополнительные вот эти прокачки Вот для того, чтобы было все абсолютно честно, я Точно на том же аккаунте включил амуницию и закинуть сейчас амуницией в бой. Я объясню, почему я это делаю. Дело в том, что... Очень часто, когда я снимаю какие-то видосы, и делаю обзоры на танчики, меня начинают обвинять в таких вещах, как Вот ты выкатил танк без всей оборудки, а со всей оборудкой танчик прям совсем по-другому играется Ты выкатил из ангара, в данном случае по поводу Фалкона писали, что выкатил почему-то без амуниции, почему-то это сделал Я там попытался объясниться, что просто реально вот на этом аккаунте, на котором снимал, я не открывал амуницию и, честно говоря, забыл Ну, говорю так, как есть но в то же время, конкретно на Фалконе, оно не особо решает, потому что амуниция, там, допустим, та же самая Кока-Кола, добавляет полсекунды к перезарядке. То есть, ну, насколько это существенно в бою, ну, не знаю, ребят, мне, честно говоря, кажется, что не особо существенно. Я вот сейчас поставил амуницию, сделаю одну катку, и кому будет интересно, ну, а в частности, для того зрителя, который интересовался данным вопросом. Возможно, для того, чтобы развеять его какие-то сомнения. Я сейчас попробую отыграть плюс-минус с такой же результативностью. Ну и посмотрим непосредственно разницу. По подвижности я поставил две канистры для того, чтобы улучшить подвижность машинки. Но окей, скажу честно, признаю. Действительно, с двумя канистрами машинка стала ехать, мне кажется, бодрее. Как я уже сказал, обзор на фалкона я делал буквально сегодня. И поэтому, в принципе, ощущение еще свежи по поводу того, как танчик катается. Но и поэтому действительно могу сказать, что... Да, вот с канистрами вопросов нет. Что касается времени перезарядки. Я вот сейчас шот сделал, ожидаю перезарядку. Ну, я, честно говоря, по поводу конкретно КД особой разницы не ощущаю. Именно вот, ну, не чувствую, да, ее... Может цифра и поменялась, но я бы не сказал, что я это прям ощущаю как прям существенную добавку к тому, что у меня было раньше. Но вот сейчас бы чутка быстрее была бы перезарядка, я бы кинул пораньше немножечко в этого товарища. Так, вот здесь фарт, абсолютный фарт, меня не пробили. Кто там меня не пробил, не посмотрел, Шкода Т-45. Ну, как бы не пробила и слава богу, повезло. Потому что, честно говоря, в затылок машина бьется прям, что называется, на ура Сейчас попробую из ЮТО добрать Но опять-таки, видите, ребят, перезарядка, да? То есть перезаряжаюсь, перезаряжаюсь, перезаряжаюсь Такое впечатление, что я амуницию и не устанавливал никакую И вот опять долгое время перезарядки Добрали без меня, поехали на Шкоду Т-25 Я так понимаю, что браток оттуда вылазить не собирается Занял точку и надеется на то, что он хотя бы нервы нам потрепет под конец. Понимает явно про, что шансов у него нет. Так, долгий процесс сведения, 375 единиц накинул. Я явно сейчас не успеваю Добрать Шкоду, потому что перезарядка Ребят, есть перезарядка На Т-34 Теперь давайте смотреть результат по бою Результат по бою у нас следующий У нас победа и мне кажется, что я набразал количество тычек приблизительно такое же, как в предыдущем бою. Ну вот, 2040 единиц урона, один сделанный фраг, знак классности третьей степени. Если я не ошибаюсь, то в том видосе у меня было знак классности второй степени. По серебру, ну вот, пожалуйста, по серебру 37913. И по результативности в команде я занял свое второе место. Ну, ребят, я не знаю, честно говоря, я вот сейчас поставил амуницию и... М -м так, ладно, это потом посмотрим. Я поставил себе амуницию и, честно говоря, я не, ну, как бы не прочувствовал, не увидел особой разницы в КД. Что касается подвижности, да, окей, подвижность немножечко изменилась э по циферкам, но существенно изменилась по ощущениям. С этим спорить не буду. На данный момент у меня все. Кому интересно, вот ссылочка на обзор Т-34. И, ребят, да, если вы как бы ну, не сильно куда-то спешите, потратьте секунду времени, подпишитесь на мой канал. Буду вам безумно благодарен. Ну, а я вас отблагодарю новыми обзорами, честными, объективными. Ну, и всегда поддерживаю связь. Пишите комментарии, обязательно вам отвечу. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.